Кухня я и ты, мой черный, черный кот пришла весна, цветут цветы. Тебе сегодня год, тринадцать сыну, дочки два, а мне уж тридцать пять. И только с ним дай Бог Всем людям ангел впереди Удача на порог Зеваешь ты, ну что ж пойдем, Окончен плен совы Клубком свернется и стремнем Проводили мы И час там не спал, хоть и может то.